Всем привет, смотрим, как всегда. А это Карина после концерта возвращается домой и видит наши просторы. Вот такие, вот такая земля. Чё, Карин, как тебе Новосибирск? да? Прикольно. Слушай, а люди тебя как встречали? Она ничего не знает. Просто она спит. Она устала. Каринечка устала. Она спит. Даже так? Достойно. 12.50 Такая милая девочка. Карина. Вау. Просто загляденье, а не девочка. У меня на странице новое видео. А за самые лучшие комментарии папа отправит двувку. Да, пап? Да. А папа у нас Давид. Это его голос. Mm -hmm. Так что заходи смотри. Папа башляет. Друзья, с 27 по 31 мая проходит супер распродажа на Алиэкспресс. У Карины нормальный инстаграм рекламы? Ее не было вообще. У Карины нормальная реклама инстаграма? Где вы можете приобрести очень крутые, а самое главное... Все время рекламируют. Подпишитесь на мой телеграм. Недорогие вещи. А от меня еще по промокоду скидка в 5 долларов. Поэтому свайпы вверх и наслаждайся покупками. Есть подруга, например. Она иногда делает такое лицо, очень похоже на рыбу. Привет, я Карина. Привет, привет, пострижися. Ты сейчас меня слышишь? У меня для тебя есть концепт. Одеваешь ушки кошечки, а -а -а. рядом ставим действительно настоящую берем кошечка. Игра. Это просто, я не это разорвет интернет. Ставим рыбные консервы, У -у -у. засекаем время и кто быстрее... кто быстрее съест. Карина кошечка консервы или просто кошечка? Хороший челлендж. Вы будете участвовать? Yes, yes. Наша Карина или наша кошечка Кркотик. Это да. же еще отличный челлендж. Люди же будут это повторять. Никто не будет это повторять. Ну, а сейчас смотрим вайн Карины. Что случилось? Парень бросил? Нет. Поправилась? Нет. Беременна. Да все то о плохом. Вдруг у нее что-нибудь хорошее произошло в жизни. Самое хорошее. Да нет! Мне нечего надеть на вечеринку. Господи, это проблема. Взяла со шкафа, да, что-нибудь. Проблема. Ну давай я помогу тебе что-нибудь выбрать. Слишком красная. Слишком спортивная. Слишком. Слишком обалденная, чтобы ма мама это заценила и сказала да. Просто слишком. Смотри, как он в каком красивом платье Светка идет. Где-то я видела это платье. А, точно, иди сюда. На Алиэкспресс. Р а это просто реклама. Три дня, четыре. Просто будут скидки на Алиэкспресс. Чушь. Просто фэшн распродажа Здесь огромный выбор крутых, стильных, качественных вещей Реально очень сильные вещи, мам Низкие цены Стильные, качественные Как можно по подлизнуть вот эту всю распродажу Стильные, качественные Вы видели на Экспресс Качественные вещи Пс. Позорище Вот, вот это помесь Как красиво, а ну-ка пройдись и упала! И упала нафиг. Интересно, а ткнула ткнула в магазин и сразу одежда дома. Так не бывает. Ее месяц надо ждать, а может быть даже и два. Спасибо, мама! Мама, я... мама спасибо! Алекспресс, спасибо за распродажу. С 27 по 31 мая. И тут же мама обалдела, дочке заказа себе так же, ёпс, не заказать? Нужны туфельки, туфельки, заткнись и слушай, но на платьишко есть. Интересный, очень, очень интересный вайн, очень-очень. Смотрим. Саня, <небухи> а можно я пипитер подальше поставлю? Сама пипитер. А вы не знаешь, что такое пипитер. Я правда и сам не знаю, что это. А что это? Вот это Давид Пипитер называется. А -а -а. Ах железка это. Это Пипитер. Обалдеть. А ты знаешь, что такое Пипитер? А, да, я знаю, что такое Пипитер. Музыкант. <реклама> <реклама> О, смотри, звезда падает. О, надо загадать желание. Хочу, чтобы мы с Давидом поженились. А это хочет только Карина, а Дава не хочет, чтобы она ушла на, на отсюда. А это мое желание. Вот что <реклама> Пранк. Пранк от Давы. Очень классный пранк от Давы. <реклама> а сегодня их концерт уже. Свайпайте вверх уже завтра в 6 часов вечера в городе Новосибирске. мы ждем от ДК Маяковского. будет жаришка будет наш совместный концерт будут треки которых вы еще не слышали свайпы и забирай свой билет свайпы и забирай билет ихни с 50 процентов за 500... за 500 за 1000 рублей 50 процентов скидка снимаю yes, до yes, снимаю yes, до конца yes, no, yes, no, yes. прикольная такая большая фиша уже ох обалдеть yes, я, я снимаю дами второй yes, подбородок yes, а какой секс Адава рыгнул на камеру. Очень здорово и красиво. <смех> Бля, я это еще на приближении сделал. Ну что ты не предупредил? Спрыгнуть-то спрыгнуть некуда. <смех> понял? То есть ты угнала полицейскую машину? Да. То есть ты ее привезла и сюда? Ну так получилось. А как она оказалась вот здесь, Карина? Она там 20 лет уже стоит. Вот откуда она взялась там. Пранк от Давы. Как ты ее туда припарковала? Ну, я подсну. Что тут, Карина? Но... Как ты её... Ее... Пранк от Давы. Ну и Даву смотрим. Новосибирска выглядит как... Лужники. Или как это сам... В Москве. И мелочь собираю очень смешно. А без копейки и рубля не будет, если что. <смех> мелочь забыл, пошел <смех> собирать! <смех> такие! Опа! <смех> Дава пойдет, поет в гараже. Обалденный. Обалденно поет. Без музыки у меня, правда. То есть ты угнала полицейскую машину? И да, вот такой же ролик. С полицией в гараже на крыше. Кино. Да. Может, у них такое прибуду, что полиция наверху стоит у гар... У гар... на гараже. То есть ты ее привезла и сюда. Тут ну, так получилось. А как она оказалась вот здесь, Карина? Как ты ее туда припарковала? О, ну я что тут ты, Карина? Ну... Как ты ее... А пока мы готовимся, мы ждем каждого из вас завтра вечером в Новосибирске. В 6 часов вечера будет разрыв полнейший, брат. По а мы сейчас уже готовимся. Будет прям жаришка. Пушка, даже... пушка, пушка! П... Пушка! Пушка, титушка! Отдавай Карины! Пушка! Будет даже те треки, которых вы еще не слышали. Ждем каждого свайпа и покупай билет. А кто не купил билет, на... на концерт не попадет. Вот так вот. И чем мы стоим? А чё мы стоим? А ты не знаешь, чем мы стоим? Нет. Где, блядь, велики, которые ты должна вам принести? Велики? велики где, говорю? Я да, забыла. Ты не собирался ездить на велики. Если ты их сам не взял. Но я велики. Мозги ты свои не забыла? Люди. О, это ромашки. Да, это цветы для тебя. Ромашки спрятались. О, спасибо. Я в них насрал. Насал, напердел и наблю... Можно ли своей любимой девушке, даже в шуточной форме, говорить такие гадости? Я думаю, что нет. Это смешно, конечно, но это между ними смешно только. Вал, за все два часа, которые я ждал и ждал тебя, подавить. Да можно Карину всю жизнь ждать. Что ты два часа я ждал? Смешной ролик. Челлендж Карины в инста, в телеграмме люди снимали специально для нее за деньги. Такой холодный, но... Вот так вот.